Всем привет друзья, с вами снова я Альмир И в этом видео друзья я продолжаю паркурить на карте Парадайз Паркур Логично? Логично Приступаем к видео И кстати всем девушкам с 8 марта поздравляю Получить, короче ваши мечты как бы сбудутся И будьте счастливы и будьте здоровы Приступаем к видео Ну что ж друзья продолжаем в этом серии, друзья, я остановился вот в этом вот 41 левеле. Теперь продолжаем. Так, FPS 70, ай, 21, нормально. Так, прыгаем сюда, и... Теперь, вот, а, первый файл. Прыгаем сюда, опять упали, нормально. Так, сюда, сюда, теперь, вот, блин, я ударяюсь об, об эту лестницу, друзья тут, блин, пол неудобный какой-то так Что за так сюда теперь так, друзья, у нас получился это сделать теперь как-нибудь надо, друзья, короче, сбоку вот сюда вот распрыгаться, так сказать Да, получился, друзья, капец Отлично Теперь Сюда, теперь Я полагаю, вон туда И потом на слайм так. Вот так вот Теперь Вот сюда И на слайм, друзья Я не хочу зафрейли, друзья Капец Это истинный момент Ставьте лайки, друзья Так, хопа да, друзья, получился капец Отлично Так За кадром, друзья, я попробовал это пройти Но у меня не получился это... Зачем ты сейчас получился, капец Это очень странно Так, теперь вот сюда и Фух, друзья, поясница же такой. Ну что ж, давайте продолжим Капец, друзья, это был Сон 2 в 1 Теперь точно продолжение, друзья, опа, получился, теперь немножко надо подать, вот так вот теперь, все, друзья, мы в 42-м левеле, отлично, теперь надо вот сюда вот подняться, и, как я знаю, друзья, тут должны быть барьеры, вот тут вот, видите, вы скажите друзья откуда я угадал что тут барьеры потому что тут под водой вот эти вот лампы джека или как там они называются так все давайте друзья сосредоточимся и пройдем этот нафиг паркур все друзья я истинный тащер паркурист как кейн вот сюда теперь нет друзья этот разгон не хватает походу вот так сюда вот так так вот. Теперь. Вот так вот. Да, друзья, получается. Стоп, теперь на один блок выше, что ли? Я не понял. Да. Так, друзья, не прыжок. Нет! все таки друзья, зафейлил. Капец. Короче, друзья, я использую магию монтажа. Чик. Так, друзья, это истинный момент. Магия монтажа меня до, до сюда капец так главное друзья не зафейлить раз два три пишите блин ставьте лайки друзья капец да. спасибо друзья за ваш, э, поддерживание моего канала мы продолжаем дальше капец так ага зафейлил друзья отлично так, так. Хопа. Так, опа. Получается, друзья. Помаленечку, потихонечку. Так, теперь. Хоп. Так, получился. <сёк> Блин, как, друзья, возможно зафейлить капец. Вот сюда. Теперь вот сюда. Теперь пружок и поворот вот так вот. И теперь. Давайте-ка. Стоп, блин, зачем я, друзья, отпустил Ctrl, точнее, да, да, да, при... так тогда, друзья, я пришел сюда, капец. Я просто молчал вс все это время, друзья, капец. Теперь прыгаем сюда. Наконец-то, друзья, получился у нас это. Так теперь, хоп, хопа, да, получился. Теперь главное хотел сказать, главное не запороть, друзья, но все-таки я запорол короче, друзья, используем маги магию монтажа Чик. так, друзья, друзья а теперь продолжаем блин, зачем друзья, все время фейлю на этих местах опять за зафейлил, короче, друзья без магии монтажа я просто при вас это сделаю вот так вот и все Так, и все друзья теперь сюда опять зафрейдил блин вот достал друзья это место так гай и... да а, а тут нельзя пройти капец га... давайте друзья просто скипнем это место и продолжим следующий левел так теперь да и все вот, вот ставим Точнее не ставим, а сделаем геймод 2 Геймо 2 стоп геймо вот так вот и все И проходим этот левел. Так, 3, 40, 3, 40, 4. все друзья, это 44, 3, 4 левел. Тут, походу, через эти угольные блоки, друзья, так, вот сюда. Не получился. Так, вот так вот. Не, не получился, друзья, что за фигня? Зачем такие лаги? 23 в пейс, друзья. Походу, ноутбук греется, друзья, капец. А, давай сюда. Так. Короче, друзья, 45 левеле я закончу этот ролик, потому что вы сами замечаете, как лагает мой ноутбук. Очень сильно. Оказывается, друзья, этот э, материнский плата его полностью греется. Я руками туда лезть как бы и почувствовал э, э, э, э, тепло вот так прыгаем сюда теперь вот сюда теперь блин зафейлил друзья чего нету так теперь хоп хоп вот так вот теперь сюда теперь вот сюда теперь друзья вот сюда вот так вот теперь вот так вот, теперь. Вот сюда. Так, теперь тут, друзья, три блока и один вверх. Это как четыре блока. Надо сделать вот так вот. Хоп! Да, да прыгнул друзья. тут. Вот опять такой прыжок, друзья, капец. Да, друзья, это 45-й левел, капец. Спасибо вам огромное за просмотр. Короче, я заканчиваю этот ролик. Подписывайтесь на канал, на Дискорд, на ВК-группу и на все остальное. Это, это все ссылки, друзья, будет в описании. Спасибо вам огромное за просмотр. С вами я был Альмир Плей. Всем пока.